Всем привет дорогие друзья, с вами Иван, хочу рассказать о своем втором кабинете Суперкопилка с RSPD, который я зарегистрировал 7 месяцев назад, и я недавно заказал свою первую выплату с RSPD кабинета, покажу с истории операции, что я в данный момент выводил, Как вы видите, я запросил 28 марта в размере 10 долларов на свой кошелек в платежной системе NixMoney. И перейду в свою платежную систему, чтобы показать, что денежки действительно пришли. Перехожу в свою платежную систему NixMoney. Как вы видите, 29 марта 2023 года в 15 часов 54 минуты. 10 долларов, Суперкопилка, Ванёк, 1303, 1303, 1303. Пришла выплата, как вы видите. Покажу вам свой личный кабинет в данный момент. Как видите, это мой основной счет, который сейчас идет, доллар 97 Предоплата, те средства, которые используются для создания ваших программ. Промосчет это промокоды, они действуют в 17 неделе. Выплата недели, сколько ожидается на этой неделе. Сумма ваших взносов на, по всем программам. И сумма ожидается выплата по всем программам. Адаптация проходит раз в 4 недели. Прогноз адаптации, индикатор включается. Ваш капитал по вашим программам и своевременный вклад, который я сделал в текущий месяц. Ваш текущий ROW по данным программам и ваш CSV 1.0.1. Индекс по помощи, это индекс за помощью, который ты помогаешь проекту. И он у вас увеличивается, когда вы помогаете проекту. Ваша карма в текущий момент 185.70. Как видите. Тут есть контакты специалистов. Вы можете... Написать и задать любой вопрос. С вами является консультант и поможет по любому вопросу. Мои активные программы, как вы видите. Мое название. Сколько я вот внес, видите, 12.35, да. И выплата через одну неделю. Показывается день и месяц. Как вы видите. Партнерская программа. Вот, Приглашайте друзей, зарабатывайте 10% от их взносов. Долевые акции, есть суперкопилки, можно на бикчейнш купить. И вы получать будете дивиденды каждую неделю на бирже, если купить. Покажу вам свои достижения за 7 месяцев сначала участия в RSPD. Перехожу в график выплат. Как видите, у меня высота, ну на первой неделе у меня 45 долларов высота. И на следующей у меня уже высота 55 долларов. Со следующей недели у меня ровный график будет 55 тет в неделю. Высотой 5, как вы видите. Я получать будет пассивный доход, это 5 долларов в неделю и 20 долларов в месяц. Сначала участие участия в РСПЗ я начал инвестировать с 20 долларов. И мой доход составлял 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Я эти средства всегда реинвестировал и увеличивал свой доход каждую неделю. От Сначала я вот на вторую неделю по 2 доллара каждую неделю. Потом денежек насобирал уже на третью неделю. Уже сделал по 30 долларов. 33 уже выплаты. Потом на четвертую я уже создавал уже на 40 долларов. Тоже равнял до 4 недель. 44 доллара. Ну и теперь уже вышел на 50 долларов. И уже получаю 55 долларов в неделю. С пассивным фондом 20 долларов в месяц. Если вы новичок. То рекомендую начинать с 20 долларов. Вы будете получать... Со, с первой недели вы уже получаете пассив, доход. С первой недели вы получаете 10 долларов с выплатой через одну неделю 11 долларов. С вашим пассивным это 1 доллар. Со второй недели вы уже получаете 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Если вы будете держать на второй неделе то вы будете получать 8 долларов в неделю, в месяц, соответственно. Если вы хотите больше заработать, то лучше реинвестировать, увеличивать свой взнос, соответственно, и заработок у вас будет увеличиваться, как я делал, в течение этих 7 месяцев. Ну, а потом я уже буду со временем буду увеличивать уже на шестую неделю, там уже 60 долларов буду делать, выплатать 66 долларов, ну и так далее, как бы. Я постепенно наращиваю свой, свой график выплат выше и выше. Тут есть, вы можете. есть партнерочка. Если вы приглашаете вот, друзей, ну вы зарабатываете, соответственно, 10% от их вклада. Например, вы, если ваш друг инвестирует, например, ну, 100 долларов, да? Он пополняется, за... пополняется, создает на них программы, и вы получаете бонус 10 долларов со 100 долларов. Если, например, 20 долларов он инвестирует, вы получаете 2 доллара на основной счет, который вы в любой момент можете вывести. Есть хорошая матрица, вот, матричный бонус. Вы создаете матрицу за 1 доллар. Как видите, стоимость активации равна от тета с вашего основного счета. Активация позволит новому активному партнеру добавляться в активированную матрицу. Когда матрица забавится все три партнера, она будет закрыта, и вы получите бонус 15 долларов. Также вам будет возвращена стоимость активации матрицы. Подробно читайте в статье. Вы создаете и приглашаете друзей. За трех активированных людей вы получите бонус 15 долларов. Сейчас идет акция. Если вы участвуете в игре суперпартнеры, переведу, я вам покажу «Супер партнеры, как видите. Тут тоже хорошая акция для новеньких. Если вы приглашаете тоже своих друзей, можно побороться за призы главные, как видите. 300 долларов. Это первое место. Второе место 250 долларов, третье 200, 175, четвертое, 155 место, шестое 125, тет, седьмое 100, тет, восьмое место 80, девятое 60, 10, десятое место это 40. Гарантированный приз, если вы пригласили одного человека, например, и он пополнил минимум на 20 долларов, и создал на них программу, вы получите бонус гарантированно. 10 TED. При условии, что в первой линии партнерской программы есть минимум один участник, уже взнос от 20 тет и более. Приз Вот, 30 TED. При условии, что в первой линии партнерской программы есть минимум один участник, уже взнос от 300 долларов. Вы можете гарантированно, если он на 300 TED пополнит и создаст программу. Плюс, вот, как говорится, сейчас акция, если вы участвуете. Суперпартнеров. вы можете получить двойной матричный бонус, это 35, всем партнерам, играющим в игру супер партнеров, как видите, замест 15, если вы пригласите трех активированных как людей, вы получите, как говорится, 30 долларов, 15 долларов вам сразу начислят, а еще 15 вам начислят после, в начале следующей адаптации, вы получите 15 долларов дополнительных и гарантированный приз там, или 10 или 30. Если вы заняли более высокое место, ну, больше людей пригласили, то с извечеством вы можете выиграть призовое место. Как говорится. Условия игры. Игра действует на постоянной основе. Принять участие могут все участники суперкопилки. Продолжительность одного этапа игры это адапционный период. Обязательно условий, чтобы сотрудники жизни необходимо каждый этап заполнять заявку на участие и быть, потом выйти на связь с помощником по партнерской программе. Выполнить нужно в течение одного адапционного периода. Необходимо делать, исходящей с целью привлечь внимание людей к супергопел и качество, исходящей. Использовать можно любые методы. Соцсети, рекламы, личные рекомендации и так далее. Количество победителей в одном этапе 10 лучших партнеров-пригласителей. Паркнёв пригласил участников, которые приглашают новых участников. Правило проверения победителей. Победитель – те профессионалы, которые за один этап игры сумеют достигнуть наибольшего количества участников, делающих первый взнос первыми деньгами от 20 лет и, и более. Дата регистрации участника не важна. Участник может быть зарегистрирован давно, но если он только сейчас сделал свой взнос с первыми деньгами от 20 и тет и более, тот участник будет засчитан. Зачет считается количество участников первой линии партнера, которые впервые и сделали взнос от суммы 20 в этой боли. Как Награждение идет после адаптации в течение одной недели. Плюсы при копилочки можно зарабатывать, еще оставляя отзывы. Положительные отзывы. Если вы, например, получили выплату, например, по 10 долларов. Вы можете отправить отзыв, разместить его в социальных сетях, например, там ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, там YouTube, TikTok, там разные форумы. Условия акции. Акция действует тоже на постоянной основе. Вы тоже заполняете форму, вписываете туда все, что требуется. Покажу вам пример. Тут вот ваше имя, вашу почту указываете, ссылка на ваш отзыв в личных сетях вы пишете, скриншот главной страницы Facebook, это количество друзей вы тут показываете, сколько... Ссылка на отзыв в личном YouTube-канале, ссылка на ваш TikTok, ссылка в личных Телеграм чатах ссылки на отзыв на наборах и форумах, поле для отзыва или описание к отзыву. Ваша партнерская ссылочка для привлечения друзей, Ваши контакты, ваше личное фото, можно сделать там фото или текстовый Отзывы можно как текстовые, так фото, такие видео. Ваши скриншоты выпад пополнения. Вы ну публикацию разрешаете или не разрешаете. Нажимаете «Я не, я не робот» и отправить, Как видите. Чтобы принять участие в форму, виды отзыва из текстовые, фото, видео, где размещать на ваших личных страницах. Бюджет акции – это 300 тет в неделю и распределяется между всеми участниками акции, выполнившие условия согласно критериям и количеству набра... набранных отзывов баллов. Чем бал... больше баллов вы наберете, больше ваша награда. Бонус начисляется один раз в неделю на счет предоплаты рука участников после подведения итогов и суммирования баллов за отзыв. Отчет на неделю для отзыва начинается в понедельник, в понедельник и заканчивается воскресенье. Отзыв нужно присылать не позднее 00 московского времени в воскресенье. Отзывы, полученные позже, войдут уже в следующую отчетную неделю. Требования к отзыву. Вот. Как часто можно присылать отзывы? Принимается не чаще одного раза в две недели. Сумма отзыва, если отзыв идет о выводе, в пополнении, реинвесте, то сумма, которая говорится, должна быть не менее 10 долларов. Срок давности финансовой операции должен, не при, должен составлять не более 14 дней с момента ее завершения и до дня отправки отзыва. Однотим, повторяющие темы, будут получать меньше баллов. Максимальное замещение будет разместить свой отзыв на любом количестве интернет-прощитов. Чем больше защищение, тем больше баллов вы получите, как вы видите. Вот, критерий баллов. Видеоотзыв. 15 баллов начисляется. Фото. 10 баллов. Текстовый. 5. Самый большой ценницы это видеоотзыв. Содержание. Развернутый. Информати информативный отзыв. Аргументированный. Изложен в свои позиции. Баллы за распространение. Более, более 10 человек. 15 баллов получаете. От 1000 до 10. 10 баллов. От 50 до 1000 ТОП 5 баллов. Где размещается отзыв? Личные страницы в соцсетях друзей от 50 человек должно быть. Личный ТОП канал с количеством подписчиков от 1000 человек. ТикТок ну, от 50 тоже идет. Как вы видите. Если вы впервые составляете отзыв по одному из типов текстового видео, фото, то сумма бонуса получена за размещение отзыва будет увеличена в два раза. Как вы видите. Ничего сложного нет. Раз в две недели можно отправлять отзывы. И зарабатывать тоже денежку. И увеличивая свой пассивный доход. Как вы видите. Есть в суперкопилочке есть еще поддержка. Вы можете даже написать помощь. Если там, например, что-то.. Ну, например, вы программу, да, создали, очень большой высотой. Вы можете написать, вот, удаление ошибочных депозитов, созданных в текущем периоде. Пишите ваше обращение, ну, название вашей программы, и она удаляется. Это пример. Ну, вы можете, любой вопрос, например, стратегия участия, расчет, консультации. Вы пишете, что хочу свой расчет, например, на 65, например, да, и вам сотрудник рассчитает. Финансовый вопрос вы вот, пополнение. Ну, по любому вопросу. Вот верификацию вы можете написать. Свою свяжется тоже сотрудник. Объяснит, как еще сделать. Вот там ничего сложного нету. Так, что такое? Ничего сложного нету, Как вы видите, Суперкопилка очень надежная. Работает очень долго. И проработает еще долго и долго. Так что можно не бояться, можно зарабатывать. Чем больше, соответственно, вы инвестируете в проект, тем больше вы, соответственно, и зарабатываете. Приглашайте друзей, знакомых, родственников. И у вас есть шанс участвовать в игре Суперпартнеры. Суперпартнеры вы тоже регистрируетесь. Даете, ну, регистрируетесь на эту игру. И чем больше вы людей приведете, соответственно, в нее. И они тоже пополнятся, инвестируют в нее 20 долларов. Вы становитесь участником. И зарабатываете тоже денежки. Или гарантированно вы можете выбрать, или призовой вы выиграть. Все от ваших возможностей. Чем больше людей пригласите, тем больше шансов выиграть главный приз. Это 30 ТАТЭТ. Так что так. Так что всем, друзья, удачных инвестиций. Берегите себя. Всем удачи. Всем пока.